Что сказать по результату, да, результат э, хороший, но мы сейчас, я уже не один раз говорил, что на результат мы не обращаем внимание. Меня интересует больше содержание игры, те принципы, которые мы хотим использовать в игре, хотелось видеть моментами, ребята это показывали, что меня радует, но опять же, мы должны учитывать то, что ребята были там помладше. И уровень сопротивления, наверное, был пониже. В первую очередь, когда Антон был в Минске, он провел хорошую подготовку. Но в связи с тем, что синтетика, мы решили поберечь его. Приехав сюда, начали подготовку Антона, случилась микротравма, которая не дала им сыграть в этих матчах. Пока что мы будем его обследовать и посмотрим. Наверное, после обследования можно будет сделать какие-то выводы по его дальнейшему пребыванию, либо игры. Ну, к жеребевке надо относиться спокойно, все равно надо будет сыграть с каждой из команд. С кем начинать, ну, будет зависеть, как мы с ними выступим. Если мы сыграем хорошо, то есть можно сказать, что жеребевка удалась. Если вдруг будет э, отрицательный результат, можно сказать, что так, хочу сказать про этот матч, он будет закрыт, в связи с тем, что руководство факела вышло на нас, и тренерский штаб попросили игру сделать закрытую. Хотелось бы увидеть взаимодействие у нас как в атаке, так и в оборонительных действиях. То, что мы готовились непосредственно к этой игре неделю, хотелось бы воплотить именно в этой игре.